23 февраля – День воинской славы России. 23 февраля – День защитника Отечества. У деревень Большое и Малое Лопатина под Псковом бойцы второго Красноармейского полка вступили в бой с передовым отрядом германских войск, наступавших на Петроград. По инициативе Петроградского совета День победы над кайзеровскими войсками стал считаться днем создания рабочей крестьянской Красной армии. 23 февраля отмечается как День воинской славы России, День защитника Отечества.